Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео продолжим изучение вида с разнесенными частями и посмотрим, как добавить на взрыв схему линии разнесения. Для того, чтобы добавить эскиз с линиями разнесения на вид с разнесенными частями, мне нужно перейти на вкладку конфигурация. Здесь либо выбрать один из имеющихся видов, либо создать новый. Я выберу тот, который уже был ранее создан. Двойным щелчком активируем. У нас Получилась такая взрыв-схема, и сразу кнопка стала здесь активна. Нажимаем на нее, и Solid предлагает выбрать грани, кромки и точки между компонентами, между которыми необходимо создать эти линии разнесения. Ну, я выберу, допустим, вот эту грань и вот эту грань. Лучше вот так вот, да. И Solid сразу нарисовал вот такой вот 3D-эскиз. Следующее. Ну, я думаю, принцип понятен. То есть выбираем две э, грани или там две точки, и программа автоматически рисует такой 3D-путь. Можно там подредактировать, если необходимо, этот путь. То есть весь инструментарий здесь есть. Щелкаем ОК и у нас здесь появляется новая запись в дереве, которая называется 3D разнести. То есть это обычный 3D эскиз. Сейчас я создам новый чертеж и посмотрим, как этот инструментарий выглядит на чертеже. Ну, вот, чертеж создан и переносим модель. Единственная открытая модель у меня наш вентиль, ставим какую-то изометрию, делаем чуть-чуть покрупнее, и уже сейчас видно, что чертежный вид имеет э, пути разнесения. То есть, может, здесь это выглядит не так информативно, но некоторые э, конструкторы этим пользуются, считают этим удобным, и это можно использовать, например, на инструкциях по сборке, монтажу и даже например не только для производстве, но и для пользователей чтобы клиент который купил себе там шкаф или тумбочку, мог ее легко собрать и инструкция была более информативной ну на этом все здесь говорить наверное больше нечего всем спасибо за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк не понравилось не ставьте лайк пишите комментарии кому что непонятно Предлагайте идеи для новых видео. Всем спасибо. Да. До новых встреч.